Почти три тысячи лет в этих кельях не ступала нога ночного эльфа. Никто не знает, какие существа могли поселиться здесь после того, как мы запечатали вход. Здесь нечего бояться. Единственный враг сейчас оскверняет земли над нашими головами. Давай поскорее закончим то, зачем мы пришли, и вернемся на поверхность. Согласен. Но осторожность не помешает. Неизвестно, как нас встретят друиды-хищники после столь долгого сна. Приветствую вас, ребята, на канале роли GameOnline. С вами Росси, мы продолжаем проходить Warcraft за ночных эльфов. Глава 7 или 6, если я не ошибаюсь. Точно посмотрим. Значит, наша задача — найдите кельи. Тиранда должна выжить, Монфорион должна выжить. К нам присоединились друиды-вороны. Как я понимаю, теперь нам нужно найти друидов. Других уже. Я ощущаю в них присутствие тьмы. Великое зло изменило их облик. Немедленно. Ребятки, если вы еще не подписались на канал, обязательно это сделайте. Ставьте лайки, дизлайки, заходите на Patreon и, конечно, оставляйте свои комментарии. В принципе, уже близится к окончанию наша кампания по эльфам. Следующую кампанию нужно, наверное, буду проходить на высоком уровне сложности для того, чтобы вам было немножко интереснее смотреть. Потому что согласен, что смотреть на низком, тем более тот, кто играл, не очень интересно но ну, не на низком а на среднем но вы поняли о чем я кстати у нас такая неплохая серьезная армия собралась мне нравится что у нас есть элементы замедления вот, Пропустили. паук плевак Люваться. Да будет так. В нормальных пацанов. Немедленно. Во имя Илуми. Немедленно. Что-то мы пока не можем. Ого. Такова воля богини, Вот что изменило пауков. Если порча творит такое с обыкновенными пауками. Я и представить боюсь, во что она превратит более крупных животных. Лучше я не представляю. Лучше, Малфуреон, не представляй. Да будет так. Я слышал, кто-то там кричал, кого-то мы потеряли. Во имя Илуны. Жалко, что у нас... Да Жалко, что нас не было никакого Хиллера, который бы подлечил нашу... Толп... пень так сказать. Немедленно. Одни яды, яды, яды, яды, да а хила так. никакого. О. Немедленно. Футбол, ты как-то. Постой, жрица. Прошу, помоги нам. Нашего шамана укусил какой-то странный паук. И теперь он при смерти. Все племя ушло. Они бросили нас. Чем мы можем вам помочь? Его спасет вода из источника жизни. Это совсем рядом но мы не решаемся оставлять шамана в таком состоянии если бы вы наполнили эту флягу и принесли ее нам его жизнь была бы спасена если мудрость шамана убережет вас от безумия я с радостью помогу спасти его <рекула> значит где-то есть источник <твелла> жизни надо его найти, но ну, стражи. Во-первых, это хорошо, что мы сами сможем там подлечить своих войска. Но и призраки – это опасная тема. Вот так вот, потому что, поэтому и опасная. Бежит, бежит, бежит, селяться. Ну, ну, ну, успели. Жалко. Ну, она бы и так умерла, в принципе. Да Был бы шанс выжить, но, в принципе, воля, скорее всего, она бы погибла. Во имя блин, что такие все жесткие да так. охранники, блин. А войск почти не осталось. А ну Кстати, обратите внимание, нету совы. Не могу его вызвать лишь воды во флягу. интересно а этот источник жизни он не проклят как тот что мы увидели до этого вот этот и опять же этот фурбук не уточнял мы могли бы из того набрать дать шаману и спить самогончика зелененького долго не лечится Рассказывай. а ну да я у меня ж типа уражу. шаманы эти могут поднимать воздух тоже ну, что тычный контроль на что ты мне воспользовался да будет так. ну что малфури он ты ты танчить я слышу Луня, жрица. Сказать по правде, мы сомневались, что ты вернешься. Теперь у нашего шамана есть шанс выжить. Я должен еще раз поблагодарить тебя, жрица. Возьми этот талисман. Если тебе понадобится нашу помощь, воспользуйся им, и мы придем. Лучше бы вы дали. Что угрожает этим землям? А это сейчас может. Я думаю, это уже в конечную заставку, когда мы будем Валиться с демонами. Такие, придут, бойцов. мы в Форболге пришли вам помочь. Хотел уже возбудиться, типа, лучше бы сейчас дали какого-то пару бойцов. Одного-двух. Сейчас бойцов. мы так и сделаем, наверное. Да будет так. Путь на юг закрыт. Но я могу попытаться открыть эти врата. О нет. Как я мог забыть? Что за ними? Что так взволновала тебя, любовь моя? Эти врата ведут к темнице Илидана. Идем дальше, Тиранда. Скорее. Или прошло 10 тысяч лет. Неужели он все еще жив? Мы должны освободить его, Малфурион. Он мог бы стать бесценным союзником в войне против нежити и демонов. Нет, Тиранда! Это чудовище не должно вырваться на свободу! Но он твой брат Даже если так Нет Он слишком опасен Я запрещаю тебе делать это Запрещать мне может только богиня Я освобожу Элидана Нравится тебе это или нет Ну иди. иди Закалим... Шлюха У нас остался талисман, так что. Да будет так. О, болотно чудовище. Хочу с ним сразиться. Да будет так. Призрак. Сразу был ветки, чтобы он не подбежал к нам. Ладно, давай пробовал одного. Блин, было бы эпично, если бы Убили. Если бы сейчас я ее держал, держал на расстоянии. И потом на такой И в путь долгов пилилась. А ну Но он призванный, может быть, поэтому не смогла. Да будет так. так. магический круг. Солнцевый круг. Солнечный круг. Ничего. Я верховный и я требую пропустить меня. А что так можно было? За Калимдор. А ну, дура, ничтожная. Пошел прочь. Ты недостоин лицезреть богов медведей. Богов медведей? Когда-то они стали богами. Я так. Просветил. Полетай. но пока сейчас твоего этого нахлобучим Закалим Теперь спускайся. Да все хватит спускайся. Может быть, он имел в виду спящих друидов хищников. Но почему он так странно их назвал? Они ведь такие же, как я. Значит уже нет. Хорош, когда ты спустишься? Вот. Не так. Я готов. Дерево все, готово. Все. Хорош. Что здесь у нас угрожает этим землям? Как ты О, слишком тьмуны. Нормальная тема. Как ты смеешь? Ребята, проходите, заставить. не толпитесь. Не стесняйтесь. Раздуваем. Свиток исцеления. Да Если там есть кого-то еще исцелять. Так, все сюда, все сюда. За мной. Это все, что моего отряда осталось ранда нас предала иди на разведку нам не нужен ты проходишь скоро я готов что угрожает этим землям ну, дракончик раз дракончик два дракончик три четыре Отца не включил Друиды хищники уже пробудились. Сюда, братья мои. Нам многое нужно. Что за они совсем одичали. Звериная сущность полностью поглотила их разум. Во имя ворона. Может быть, их спасет звук Рога, но в этой части пещеры его мало кто услышит. Я един с природой. Мерзкие отродья смертокрыла. Следовало догадаться, что ваша проклятая стая найдет убежище в пламени земных недр. Неужели сон притупил мои чувства? Короче, мне надо этих других постоянно поддерживать, но не бить. Правильно я понял да еще раз. Увидите молфорионного магический круг в центре пещеры. Все другие хищники должны выжить, молфорион должен выжить. Вы кто? О, они другие вурены. Да да Значит получается, их надо это просто поднимать, контролить. просвети меня Сейчас мы так и сделаем. Что же ты делаешь? Все слетают Мы идем дальше. По пути хла хлоб... Хабучим паука. Я един с природой. Так само собой что-то не так идем дальше. Жалко, что я не могу деревья что-то вызвать, блин. А ну, дура. Блин, убили что Дриаду. Этим Били Дриаду. Это печально. А ну, дура. Слова твои. Неужели сон Придется так делать. Блять, этого маны не хватает. 15 маны. Я един с природой. Сейчас ночь. все о чем не так. Все, у всех, все, хватает. Проходим Закрым мимо. Дор. Че тут? Ах, дыра, Ничего а ну, дура. Да будет так. Метатель слизи, мерзкое трудье. Что этим землем? Еще он. А Успеем пробежать, что а тут ну не заметил. Да. Ну, футболгов не жалко. Во-первых, это вообще не наши ребята, а во-вторых, они и так призываются на время надо использовать их по полной этим сейчас мы будем дуть в рог Ярость Пури. Не знаю, что на нас нашло. Похоже, мы уже давно забыли, кто мы на самом деле. Не переживай, Терошан. Мне вновь нужна ваша помощь. Пылающий Легион вернулся, и чтобы остановить его, нам придется объединить усилия. Тогда друиды-хищники в твоем распоряжении, Шандо Ярость Пури. Назад пути нет. О богиня, только бы Малфарион ошибался. То, что ты задумала, безумие. Даже твоя богиня осудила того, кого ты стремишься освободить. В общем, Малфарион подол в рух. Теперь надо освободить или Дана, я разбوري. Брательникам алфариона и Разбури. Немедленно. Да будет так. Кстати, да. Или данные же освободили не просто так. Стою на Далеко не Кто просто так. Нашим лесам? Слушаю. Тем более, заточили его на 10 тысяч лет. Немедленно. Потому что не нужно было вступать а в сделку с Легионом. А ну, дура. Не нужно было осквернять воля, колодец лунный, огромный. Всех колодцев колодцев. Не надо было. Да будет так. Кто ты? Каменный страж. Кто что-то мне кажется я не туда зашел, ну ладно, расписал, что зашли то Надо всех убить. Во имя Эну, я слышу луны. Тут оказывается нормальная такая турма была. Не пустая. Видистал книги призыва интересно что такое а ну, о блин знаний не зря разбил такова воля, такова воля а ну, поскакали на магический круг покажи мне путь так я оттуда пришел давайте сюда сначала да будет так. Боги не завет. Да будет так. Боги не А что здесь? Что здесь? А он еще там... Узники. Во имя Луны. Я слышу голосы Луны. Немедленно. Так. Значит, И тебя оставим здесь. Кто смеет угрожать нашим лесам мы туда да побежали так. такова воля богини задачи освободить или тут же должна быть э, этот Маев такова или как его зовут богини. фантом ассасин наш тут она ж тюремщица. То есть, по идее, она должна была его защищать. Но, скорее всего, она может была на выходном. Или еще где-то, что мы сейчас его освободим. Короче, она была не здесь, наверное, чтобы она не помешала. Хотя, может, еще помешает, может, я ошибаюсь. Ну исцеляющие а идолы, как суперские, только мне и лу... места, не места. места не хватает на них. Надеюсь, ну, что так атак повеселиться. Аж это роман. Да будет так. Да. Во имя Илл. Луж... Жду приказа. И... Я слышу голоса Луна. Все, ворота открылись. Немедленно. Приказ поняла. Можно их забирать отсюда Я теперь. Ход. Это в самый верх. Или где-то здесь? Так будет говорить, Маев. <связь> То есть видите, тут все было не так просто, чтобы попасть к Елидану погнали вниз сначала может что-то интересно есть но они не спят This? Да будет так. Оружие стражей, оно нам пригодится. Ну и, и чё? Кто смеет а -а -а. нашим лесам? Это только охотница. А типа этих лучниц нас не наступает. надо Аж улучшать? имя Смерть незваным гостям. ты такой агрессивный дядя не надо так Немедленно. кольцо регенерации Немедленно. так кольцо регенерации мы возьмем вместо этой так хрени воля, ладно хорошо сюда выложим я слышу голос а тут чего там пауки? Да будет так. А ладно, сначала прибьем самих пауков. Там освободи музников. Никто. Немедленно. Да будет. Так. Ничего нету. Вон тут узники, еще и волк-то. Да у нас вот такая Дрюди грядка. Ха-ха, или да? Ой, вот, точнее, этот Мальфурио. Заряза такая. Слишком просто. Кто смеет угрожать нашим лесам? Воля... Малфорион хочет помешать нашему счастью а с Лиданом. Укажи мне путь. Не стесняйтесь. И ни слова больше. Богиня зовет. Блять, ты, ты чё осталось источник здоровья Приказ можно подлечить за да с волк с ну, волк с нами все с нами здесь э, он еще ликав... какие-то клетки надо освободить кого-то Пусто. Немедленно. Тоже Стака пусто. Немедленно. Гоблинские мины. Даже не знаю, стоит ли с ними возиться. Может, дальше это нужно будет по заданию, но Немедленно. не хочу. Немедленно. Дядя, иди сюда. И ты тоже. Приказа, кто смеет... Точно, наверное, можно было взять мины, заложить их. За и этот, и взорвать эти. Во имя Укажи мне путь. А ну, такова воля богини. Немедленно. Твой ход. Хорошо. Богиня зовет, да будет так, что за магические круги, Интересно. А -а -а. Мантия интеллекта, твой ход, не проблема. Еще куда-то улетела, что ли? И уже вернулась. Укажи мне Ладно. Я слышу голос волка, волка, пустите. -а. Во имя волка поздорного пустите дреться. Он такой, знаете, пустите меня драться, пустите. Сам с фуха проходит. Жду приказ, я слышу луны. воля богини. Стой, жрица. Это запретное место. Даже для тебя. Здесь заточено великое зло, которое должно оставаться в подземном плену. Когда-то Илидан был великим героем, и он вновь станет им. Я верю в это. Ты сошла с ума освободив предателя ты погубишь нас всех просто да херня то что я запорол ульт вот это плохо Во имя Луны. вот это херень я его начал кастовать я и начал двигаться воля, третий уровень против Шестого, а мешал. Илидан, ты меня слышишь? Тиранда, это ты. После стольких веков кромешной тьмы, твой голос словно лунный свет. Легион вернулся, Елидан. Ты снова нужен своему народу. Что ж, я буду сражаться с демонами. Но только ради тебя, Тиранда. И уж никак не ради нашего народа. Салунишка. Тогда поспешим. С каждой секундой демоническая порча охватывает все новые земли. Минула вечность, брат. Вечность кромешной тьмы. Или да? Твой приговор был расплатой за твои же проступки. Кто ты такой, чтобы судить меня? Если ты еще помнишь, мы вместе сражались с демонами. Прекратите! Прошлого уже не изменить. Любовь моя, с помощью Элидана мы прогоним демонов и спасем то, что еще осталось от нашей прекрасной земли. Ты представляешь, чего это будет стоить, Тиранда? Этот предатель может погубить нас всех даже раньше, чем демоны. Я не желаю иметь с ним ничего общего. Вот такая в конце семейная драма у нас произошла. Ребятки, спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока-пока.